издавна считается одним из самых мистических и сильных деревьев. Народные приметы об этом дереве способны помочь вам вовремя узнать о будущем и предугадать грядущие события с пользой для себя. Во все времена люди придавали большое значение приметам и обычаям. Самые верные из них передавались из поколения в поколение, в итоге дойдя до нас в неизменном виде. На сегодняшний день практики в области целительства и биоэнергетики делают выводы о грядущих событиях в судьбе того или иного человека с помощью народных примет поливии. Это дерево с грековато сладкими. Огненными ягодами не зря считается одним из самых загадочных и наделенной мистической силой. Раннее цветение рябины к жархому и сухому лету. Листья на рябине желтеют и опадают летом к суровой и долгой зиме. Если цветы на рябине опадают, не раскрывшись до конца, следует ожидать поздней зимы. Если листья рябины не опадают полностью, а вянут, оставшись на ветках, то февраль будет лютым и морозным. Рябина во все времена считается крайне необычным деревом. В ранних погребальных обрядах славян использовались ее ягоды обетки а рябины, вешали над дверью, чтобы защитить дом от мертвецов, проклятий и болезней. Если ли ягод рябин уродилось много, то следует ждать затяжную и суровую зиму. Рано созревшие ягоды говорят о долгих холодах и поздней весне. Ягоды падают с веток, не созрев к богатому урожаю и дождливому лету. Большой урожай красной рябины стулит в холодную и долгую зиму. Помимо защиты от потусторонних сил, рябина издавна считается женским деревом. Она бережет красоту и молодость девушек, живущих в доме под защитой этого дерева. Считается, что три рябины, посаженные вокруг дома, Уберегут его от пожаров, воров и иных неприятностей. Одна рябина во дворе способна вернуть здоровье любому форуму человеку, находящемуся в доме более трех дней. Для этого необходимо приготовить отвар из листьев, цветов или ягод дерева и давать больному пить три раза в день до выздоровления. Две рябины у крыльца, по поверьям, изгоняют из дома незваных гостей и людей, пришедших в дом со злым умыслом. Считается, что одна рябина, растущая возле забора родового дома, указывает на наличие магических способностей у женщин этой семьи. Согласно поверимым приметам, букет с ягодами рябины, подаренный девушке, говорит о скорой спальни. Веточка рябины, повешенная над оконной рамой, помогает уберечь дом от порчи, сглаза и недобрых пожеланий. Согласно народным поверьям, девушки, желающие сохранить свою молодость, красоту, Следует сделать бусы из созревших ягод рябины и носить их на себе. Рассыпшиеся ягоды рябины к большому счастью с любимым человеком. Не пропустить момент, когда радость и видение постучится в ваш дом, помогут проверенные народные приметы о счастье. Тройную рябину вижу во дворе. Изумрут на ветках, утром на заре. Много ягод красных, белых и прекрасных, Грознями висят их красив наряд. Собери на нитку ягод для души, Из рябины бусы очень хороши. А зимой рябинки огоньком горят, Красны, как рубины, на ветвях блестят. Веточки рябины золотом сияют. Солнце их листвою весело играет. Желаю вам удачи! Вы были с любовью из моего домика в деревне. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего вам самого доброго.